Ой, цветочек, привет! А ты куда так спешишь? А, <соцентричный> я спешу к своей подруге в гости. Субтитры делал давайте побыстрее откроем этот прекрасный домик! Я, когда была маленькая в детстве, тоже мечтала о домике на дереве. Но, к сожалению, его у меня не было. Но этот мне очень-очень нравится. И куколка здесь просто превосходна. Давайте побыстрее это все откроем и соберем. Ой, вот и основание самого домика! Только верх ногами. Ну что ж, друзья, сам домик мы с вами достали. Осталась у нас еще сама куколка. Вот она. А с ней ее друг милый щеночек. Какая же она все-таки милашка. Смотрите, у нашей Челси очень красивые светлые волосы, футболка и здесь щеночек с очками. Все равно, как ее питомец. Сейчас мы его достанем. У нее вот такая вот джинсовая юпочка в горошек. Очень классная и милая. И нежные розовые босоножки. И еще мы с вами достанем самого щенка. Он такой белоснежный. Вот он. Ну что ж, а теперь давайте приступим к самому домику. Ой, смотри, я уже нашла домик для щеночка. Здесь у нас всякие мелочи. Лестница. Яркая, розовая. Это еще какие-то бревнышки. И еще всякое мело. А, смотрите, это пироженка на тарелочке. Наверное, Челси у нас ждет гостей. И вот такие вот интересные масочки. Это, наверное, кошечка или лисичка. Но так как она оранжевая, мне кажется, что больше похожа на лисичку. Но это, конечно же, сова. Видите, какие у нее здесь пушки? Точно сова и глазки. А это подзорная труба. С ней можно наблюдать, даже за звездами ночью. И самое главное, сам домик. Ой, смотрите, какой он классный. Здесь он весь разрисованный. Окошечко. Здесь у нас картинки, щеночек, пироженка, не знаю, может быть какой-то морс, еще что-то, может быть какой-то сок или компот, не знаю. Здесь очень классный вазончик. И скорее всего это стул или даже табурет в форме такого вот мухомора, грибочка. Очень красиво. Здесь у нас деревья улыбаются и даже подмигивают. И две совы, а это наверное их совенок. Мама, папа и ребенок. Теперь откроем. Ух ты, здесь у нас даже замок. А какие окна, смотрите. Здесь даже вот такие вот ставни и отверстие в форме сердечка. Открываем. А внутри спряталась мебель. Я уже вижу здесь два стула и столик. Здесь тоже все разрисовано. Все в полочках, игрушечках. Даже вот такой вот мишка. А! здесь под лавкой спрятан рюкзак. Эх ты, Челси, Челси! Почему рюкзак валяется под лавкой? А? Наверное, потому что она очень любит играть, кататься на горке. Вот здесь еще и качелька. Это мы все сейчас поставим на место. Вот. Для начала мы домик закрыли и прикрепим к нашей будке. Стоп! Не той стороной. Вот так. Теперь можно открыть. Еще наш домик укрепим дополнительными ножками. И у нас остались еще совсем всякие мелочи. Ну и так как у нас гости, мы поставим здесь стол и два стула. А чтобы можно было гостей чем-нибудь угостить, мы на стол прикрепляем вот такой вот сок. Такой вот хорошенький. И пироженку. Та-дам! Все Дол гощения у нас готов. Для того, чтобы было веселее играть, у нас есть еще вот эти две масочки. Одну сюда, а вторую сюда. Еще мы с вами прикрепим нашу лестничку. А здесь опустим нашу горку. Вот так вот. Наш домик почти готов. А наша Челси уже пошла высматривать, кто к ней в гости пришел. Ага. Это же мои подружки куколки Лол! Ну все, побежала им открывать! Приветик, девочки! Я очень рада вас видеть у себя в гостях! хотите, посмотрите на мой домик на дереве! Ой, Челси, красивее домика на дереве я еще в жизни не видела! Давайте поскорее откроем эту девочку Чтобы она могла играть со своими подружками И кататься на качеле Ведь она этого так хочет Поехали Где наша подсказка? И, о, вот она И, ух тышка, это рок-клуб Посмотрим, посмотрим Что это у нас за рок-куколка? И, а здесь розовый шарик наклейками. Мы потом проверим, что умеет наша девочка. И третий слой. А вот и наша тату с микрофончиком. Смотрите, пакетик уже рвется наружу. Убираем все лишнее и переходим к нашим пакетикам. А, смотрите! Смотрите, кто нам сегодня попадется! Друзья, и это повторка! Поэтому досмотрите это видео до конца, и вы услышите условия конкурса. Потому что эту куколку мы сегодня разыграем. Давайте откроем все остальное. Вам нравится рок-клуб? Напишите, кто вам больше всего нравится из рок-клуба? Вот эта бутылочка. Белая, с черной вставкой и желтой крышечкой. Мне, например, Гранж очень нравится. Она мне нравится больше всех из рок-клуба Это у нас ее розовые кроссовочки С черной подошвой Вот такие они миленькие И еще один ее аксессуар Это очки С белой оправой и розовыми стеклышками И теперь поехали Какая она аффектная Давайте достанем саму куколку. Ой, вот она красотка с розовыми волосами в своих колготках. У нее очень красивые голубые глаза и даже бровки. Вы видели, какие у нее малинового цвета? Сейчас мы оденем нашу красавицу, девочку-музыкант. Вот какая наша веселая, яркая музыкальная гранж. Она очень яркая. Ха -ха, а теперь я тоже могу покататься на качели. Конкурса. Итак, для участия в конкурсе нужно: первое, подписаться на канал Toylandol, или уже быть на него подписаным. Второе, подписаться на Даним канал. <сех> Даниель, лайфстайл. Ссылочка будет в описании под этим видео. Ну и конечно же, поставить лайк этому видео и написать комментарий. Ну что же, а теперь давайте узнаем! в описании под этим видео. Ну что ж, друзья,